Хотите послушать эту песню? Да. Вопь YouTube состоит из всякого дерьма. Хотите послушать эту песню? Нет, просто давайте зайдем в интернет. Хотите послушать эту песню? Да. Вопь YouTube состоит из всякого дерьма. Хотите послушать эту песню? Нет, нет, нет, нет. Привет. Привет. Ты чё меня не узнал? Я. Илюха Русике. Ты ч опять не узнал? Илюха Русики. Привет. Ты чё меня не узнал? Я. Илюха Русике. Ты чё опять не узнал? Я. Илюха Русике. О, моя жизнь! Ты кто такой? акула, Ты Кто Ты кто такой? Ты смот, акула, смот, Кто такой? акула, смот, акула, смот, акула, смот, акула, смот, акула, смот, акула, смот, Ты вы вы вы вы видели Домба, вы видели РНТВ, просто полная жесть! это тупо, Вы в своем уме. Вы видели Домба, это все из-за людей. Вы видели РЕН-ТВ? это все из-за детей. Ты чё они не, не узнал? It's Я. Илюха Русике, ты чё опять меня не узнал? It's Я. Илюха Русике, привет. Ты чё они не, не узнал? It's Я. Илюха Русике, ты чё опять меня не узнал? It's Я. Илюха Русике. Если что, я миломан, Если что, я самая, Бум! Mm.